привет вот решил разобрать такой проектор да я болтик уже открутил да, и чего хочу показать показать что там внутри хочу просто я вот как разобрал мне просто ну прям капец понравился как он сделанный он очень маленький просто очень крохотный Это самое стоит порядка 2000 и самое он работает от зарядника телефонного режима здесь, конечно, не было. Здесь вот тюльпаны. И флешку можно вставить. Вот, как-то так. Да, здесь питание подается. Сейчас покажу всю систему. Просто... Такого, конечно, еще не видел. Ну, вот так оно выглядит. Да, здесь он, он как ни стало, матричный. Телефон. вот сама плата и вот плата точнее оптическая система сама которая вот оптическая система меня конечно прям вот удивил прям вот действительно интересно сделано то что очень сильно выпуклая линзы это самая, точнее их даже две, одна на светодиоде, другая для того, чтобы на дисплее рассеивать, точнее на матрицу. А другая обычная, Френеля. Как ни странно, двойной объектив даже. Ну, это зеркало, это вроде как, все стандартно. И что я хочу показать? Я хочу показать, здесь светодиод, естественно. Мне тут вот прям очень было интересно, что здесь за светодиод стоит. Дело в том, что он работает от блока питания, от телефонного. И, кстати, изображение очень хорошее. Прямо зачем? За такие деньги, за, за такую систему, мне прям просто вот изображение просто понравилось. Это. Потому что очень... Хоть, конечно, оно не настолько здоровое, но оно качественное. Как они странное, оно качественное, само изображение. Вот, кстати, сам диодик стоит. Ну, Телефон. Блин, вот телефоны пошли, честно говорю, вот здесь стоят кристалки. кстати, кристаллики довольно-таки большие, не знаю, конечно, как они там подключены, но то, что работают от телефонного блока питания, меня это, конечно, поражает самое, то, что здесь довольно-таки приличная мощность собрана в этом диоде. Хоть он, конечно, такой крохный. Сам радиатор тоже. Вентилятор. Вентилятор хоть и маленький, но он, кстати, очень производительный. Вот в, плане, в плане производительности Точнее, это больше на турбину похож, конечно. Да, это и есть турбина. Но он производительный, этот вентилятор. Вот сама, конечно, оптическая система. Линзы, конечно, все из ПМА пластика но просто вот понравилась сама система это Потому что все компактно качественно блин и работает там уже очень хочется конечно как же без этого диод мы сейчас включим ну просто я не могу терпеться посмотреть как он самый работает ну без этого всего скажем так сейчас я нагревал питание от этого от телефона МАХ-1, да, да, вот он, блок питания, нет. снимаю, кстати, тоже на мах один так, и чё ещё, где-то тройник, блядь, здесь вонялся, сейчас тройник нагребу, кстати, тройник, подрубаем, честно говоря, вот прям вот понравилось это. То, что маленький, компактный и <со> хорошо показывает. <со> и к тому же это самое довольно-таки все сделано интересно. Урубаем. Конечно, там должна кнопочка замигать И сейчас посмотрим, как светодиод работает. Да, светодиод очень яркий честно говоря, не передать словами, но реально яркие, реально комната прямо освещает как вот примерно тех проекторов, которые я разбирал ну может чуть-чуть послабже только ну вот сам эффект, он есть сам эффект вот, чтоб в глаза ты им надавил, он есть действительно яркий Че хочу сказать так что, короче, честно скажу, проектор супер Хоть, конечно, и дешевый Так, ну, дальше, конечно, я отрывок видео вставлю. Ну, смотрите, в общем. Ну вот. Хотел, конечно, видеоролик поставить Это самое... Как он показывает, чтобы показать. Но решил я сделать по-другому. Решил я показать, конечно, что я действительно хочу делать и для чего я его покупал. Да, конечно, это... В первую очередь, конечно, из минусов. Пульта, конечно, к нему не пришло. Пришел всего лишь вот такой шнур. И вот такие вот входа в комплекте были. Всего лишь. коробочку вот, естественно. Да, такая коробочка. Красивые. но пульта здесь, конечно, нифига нету. Коробочки. Так вот. Ну и что я? Чё? Сейчас я покажу, конечно, как он показывает. Брал его, конечно, в первую очередь для того, чтобы можно было смотреть телевизор на случай апокалипсиса там, от повербанка, чтобы можно было запитать это самое от любых зарядников, в том числе э, телефонных. Да, он действительно... все вот это вот, коржи... От всего этого он будет работать. Сто процентов. Сейчас я это видео покажу. Ну, естественно, конечно, можно смартфон где угодно. Вот здесь 5 вольт включение, открываем, вставляем в павербанк. вставили, так, действительно, не без этого. У меня здесь приставка еще есть, вот такая World Vision. Это сам... Ну, и к ней уже я, и... я сделал вот такой вот шнур. Потом как, приставка, конечно, питается она 5 вольт. Ну и здесь тоже примерно столько, вроде бы как. Примерно тоже здесь 5 вольт. Ну, короче, обогрев куртки работает от него. Короче, сделал я вот такой вот фот USB. Залил ультрафиолетовым клеем. Купленным тоже на наши маленькие 60 рублей тюбик. Держит хорошо, как влитой тюбик. И вот тоже в повербанку подрубаем. Вот получается такая, такая система. То есть так, кстати, понял. То есть проектор подключен в повербанку. Подключаем также вот эту вот приставку к этому же повербанку ну, ну, фокусируйся телефон так, вот она у меня подрубается здесь, конечно, уже тюльпаносы выходят ну, мы ее пока отложим в сторону не подключим тюльпанами. Так, а, сначала надо его подрубить. Вот здесь аудио-видео. Динамик здесь один. Ну, здесь вход флешку, здесь USB. Так, подрубил. Ставим видео-к-видео. -видео. Не знаю, почему, конечно, два аудио здесь, вход здесь и один динамик. Но тем не менее подключаю так. Вот. Приставка загорелась. Включаем проектор. Так как пульта нет, конечно, повесить его уже никуда не получится. Сам он, кстати, не включается, чтобы припадать сигнал, допустим. Как вот некоторые телевизоры. Ну и... Картинку, конечно, при свете видно хреновато на больших расстояниях. У меня есть примерно, ну, два с половиной точно метра от стола есть. Но, тем не менее, если выключить свет, сейчас я выключу, этого, как ни странно, хватает. Вот, сразу выключаешь свет, картинка становится мегавидимой. Включаешь, ни хрена не видно, естественно. Но если только, наверное, поближе поднести, хотя все равно при све... Нет, у меня здесь просто свет очень яркий, прям честно говоря, очень яркий свет. на на несколько прожекторов висит, по 700 ватт каждый, и вот его меню, нажимаем, ну, короче, это меню со флешки, настройки, там, ну, файл смотреть, естественно, Каких ну, со, с каких-то, ну, сразу накопителей. Ну, флешка имеется в виду. И аудио-видео. И вот здесь сразу, как я включил приставку. включается автоматически. И здесь идет наш любимый всеми первый канал. Какого-то чувака показывают. Да, какие-то машины. Короче, в общем, слушай шляпу. Это самое. Переключаем дальше. Матч ТВ. Здесь тоже какой-то хрен. Знать, не знаю, кто такой. Ну Переключаем дальше, экономики. ну так как это самое, у меня антенна не на улице, ну, на воз... на возможно, здесь, конечно, будет зависать ну, все это дело, злаки, ягоды... вот так у меня, выглядит, конечно, антенна моя, вот все это дело на кровати валяется у меня, вкусно, вкусно, короче, как попало. И вот так это все дело, работать со стороны. То есть, все мега экономно и работает, как ни странно. Так что, до да 2000 рублей довольно-таки экономичная тема. Повербанк, хрен знает, Повербанк, сколько я уже смотрю таким образом, ни разу мне, конечно, не разрядился пока что, чтобы вот прям так, прям, действительно, чтобы заметно было быстро. Powerbank 30 мАч, то есть 30 тысяч, часов мАч. Ну и вот. Телевизор вполне смотреть можно, я так думаю. Ну и, честно, довольно-таки экономично. Конечно. С телефоном Мах 1 на который я сейчас снимаю. Это, естественно, не сравнить. В нем лазеры, которые куда меньше потребляют. Они потребляют в милливаттах, естественно. А тут диод все-таки 10 ватт стоит. Как ни крути. Мобильные технологии, они, конечно, по любому перепрыгивают такие вещи. Ну всем пока. Кому понравилось, покупайте. Думаю. Думаю, для да, ножок карабана да, самое да. то. А, а там... А там целый мир.